«Еретик 2» вышел в октябре 1998 года и имела все шансы стать сногсшибающим хитом своего времени. Да не, я угораю, спустя три недели вышла первая Half-Life, которая просто испепелила все многообещающие игры тех лет. Кто-нибудь уберите это говно с моего экрана. И мне даже не верится, что мы наконец-то завершаем разбор первой Святой Троицы на этом канале. Мы уже успели с вами рассмотреть всю трилогию Зминых Всадников, но для нас осталось загадкой, куда же пропал Корвус, герой первой части. После своей победы он был проклят Диспарилом на столетие к прохождению дополнения к первой части Еретика. Ей-богу, лучше бы его в петушиный угол определили. Но вот спустя много веков Том Силы Корвуса оказался тянкой, и она смогла открыть ему дорогу в его родной мир Парториса в Черт знает что! Где же все? Да, я знаю, было большой ошибкой ставить русскую озвучку. Актерская игра актеров озвучания, конечно, поражает своей проникновенностью и профессионализмом, но вызывает критические ошибки при переходе между хабами. Так что после прохождения первого сегмента игры, мне пришлось вернуть эту богомерзкую и унылую оригинальную дорожку. Как и в первой части, свой путь Корвус начинает с доков Сильвер Спринга, ранее известного как Город Проклятых. Сильвер смогли вернуть его под свой контроль после падения Диспарила. И вроде нас должны встречать с хлебом, с солью, однако вместо этого мы видим каких-то бичей, которые пытаются насадить нас на перо. И давайте сразу поговорим о слоне в комнате. Да, теперь вместо фэнтезийного шутера от первого лица у нас тут фэнтезийный приключенческий экшен от третьего. И знаете, меня поражает то, как рэйвены смогли оглянуться назад на все предыдущие игры серии, вычленить из них самое главное и произвести грамотную переработку идей под новый концепт с очень аккуратным добавлением элементов из других игр подобного жанра. Начнем с того, что они выкинули инвентарь. На его смену пришла система дополнительных заклинаний, которая состоит из хорошо нам знакомых по прошлым частям бонусов, таких как том, силы, кольцо отталкивания и яйца морфинга. К тому же теперь это не единичные позиции, а многоразовые заклинания, на использование которых расходуется вот эта шкала маны. Все это делает наш геймплей гораздо более вариативным и дает пространство для маневра. Так что не приходится теперь беречь любимый нами том силы исключительно для встреч с боссами. Теперь его можно совершенно спокойно применять против больших скоплений врагов. И так как у нас в игре заложен генный код первой расхитительницы гробниц, то конечно же в игре есть акробатика. И скачет наш корпус как блоха по мудям. Вообще уровень мобильности главного героя просто поражает воображение. Мы можем отпрыгивать назад, делать боковые сальтухи и конечно же делать бэкфлип от стены, что позволяет нам забираться на различные возвышенности. У второго еретика есть определенная особенность присущая старым играм, разработчики наделили главного героя очень обширными возможностями по передвижению, которые позволяют находить нестандартные способы прохождения игры. Хотя бы просто посмотрите спидран второго еретика на ютабе, надеюсь он еще не забанен, который во многом построен на использовании тех самых бэкфлипов. Уходим, значит, мы по Сильвер Спрингу, бьем гопников разной степени магичности, давим своими сапогами крыс, поверьте, это гораздо легче, чем пытаться убить их нашим оружием, и понимаем, что здесь явно не все хорошо. Затем мы встречаем полуживого ситха. Проходи мимо, или тебе не поздоровится который поясняет нам, что в город пришла чума, сделав всех безумцами и все начали друг тур друга резать и убивать без разбора, а заодно толкать левацкие идеологии о трансгендерности. Какие-то магии из Андории могут изготовить зелье, которое всех спасет, но чтобы выбраться из города, необходимо уничтожить Целестиала. Это местный смотрящий, который тоже сошел с ума под действием чумы и контролирует все входы-выходы при помощи магии. И как понимаете, именно он будет наш Первым боссом, хотя до него еще добраться надо. Первый хап игры довольно линейный и проходится с огромным удовольствием. Здесь продумано абсолютно все. Бои с врагами происходят преимущественно на небольших аренах и чередуются с коридорами, призванными дать нам отдохнуть и пополнить боезапасы и здоровье. Сами же арены зачастую наполнены самыми разными условиями. То мы будем биться на складах, где нас будут атаковать маги с высоты, то среди различных насосов и подъемных механизмов, которые могут поделить невнимательного игрока на ноль. Постоянно придется следить за разницей высот и держаться наиболее выгодных позиций. Хотя это правило относится ко всей игре. Вертикальный геймплей здесь является неотъемлемой частью левел дизайна. И вот сейчас самый подходящий момент поговорить о Местной боевки. Помните посох из первого еретика? Я не уверен, ведь мы видели его всего сколько раза два за всю игру. Во второй же части эта жалкая палка превратилась чуть ли не в основной инструмент уничтожения супостатов. На первый взгляд, все просто. Ну вот есть у нас кнопка удара и чего. Ну скучно же. Ну, да? Ну скажи. Да, знаешь, я но погоди-ка, при нажатии клавиши удара и кнопки вперед, наш корпус наносит другой тип удара, а при нажатии бок еще один вид удара, а если нажать все три клавиши... Причем вдобавок ко всему этому мы можем нажимать клавишу shift и корвус будет наносить еще более размашистые удары, которые способны поражать сразу нескольких противников. Ну и конечно же мы можем как истинный уличный пацан атаковать в прыжке. Правда, мои столь дерзкие удары редко достигали цели. И вот такая простенькая на первый взгляд боевая система способна порождать просто потрясающие игровые баталии со множеством противников, и вишенкой на торте всего этого безобразия является местная система повреждений. Своими ударами мы можем отсекать нашим противникам руки, после чего они в 60% случаев вынуждены будут спасаться бегством. А теперь совместите все вышесказанное и подумайте. Мы скачем как сумасшедшие, машем своим посохом, отрубаем противникам конечности и периодически шмаляем заклинаниями. Все правильно, на втором еретике Рэйвены обкатали базовый геймплей джедаи Найт, но в отличие от нее здесь куда чаще придется пользоваться дальнобойным оружием. Многие из этих пушек нам хорошо знакомы, адский посох использует особые заряды и играет роль пулемета в игре, арбалет все также выполняет роль дробовика и все также универсален, еще у нас есть огненная стена, сфера уничтожения, бредмауэр и железная погибель и все эти заклинания при меняются крайне редко и используют вот эту полоску мадны. Самый же полезной пухой в игре является Лук Шторма. При выстреле он создает тучи, которые обрушивают на головы наших врагов огненный дождь. А если еще и том силы вырубить, то из туч начнут врываться молнии и наводить еще больше суеты. Ривен это символ меня и моих создателей. Я сам не понял, как я смог решить эту головоломку. Я просто нажал по рандому пару клавиш и все. Вообще в этой части с головоломками все стало гораздо проще. Подобных той, которую я только что решил, мы вообще больше не встретим в игре. В остальном нас ждут все те же поиски предметов и ключей, а также тергания рычагов и нажатие кнопок и плит. Наконец, спустя два часа после начала, я добрался до первого босса игры. Ты помог построить город, но теперь мор пришел в твои владения, правитель. Ты не должен был возвращаться, Корвус. Ты должен был оставаться в изгнании. Так нечестно! Это, пожалуй, самый скучный босс. Врубаем том силы и при помощи адского посоха уничтожаем Целестиала и покидаем Сильвер Спринг. Между всеми хабами существуют переходные зоны, которые состоят из одного или более уровней. Чтобы добраться до целителя Андории, если вы запутались, то это нормально, вот что бывает когда скачешь с одной локализации на другую, нам предстоит пройти из болота Дартмайера. Вся эта локация представляет из себя одну большую платформенную секцию. Нам надо прыгать с одной платформы на другую, а в случае промаха пытаться как можно быстрее вернуться на твердую поверхность, иначе корвуса засосет болото. Вот здесь впервые появилась довольно серьезная проблема игры. Она чертовски плохо телеграфирует игроку информацию о том сможет ли он допрыгнуть до следующей платформы или нет. Я даже не смог понять с чем это связано. То ли у персонажа крайне странный разгон при перемещении, то ли камера стоит под таким углом, что ни хера не понятно. Но мало нам этого, здесь появляются самые ужасные враги, которые только могут существовать в компьютерных играх. МАЛЕНЬКИЕ ЛЕТУЧИЕ УЩИИ Сначала я пытался бороться с ними при помощи своих заклинаний, но эти твари могут уворачиваться от медленных снарядов, а вот тратить на них заряды адского посоха у меня совсем нет желания, так как боеприпасы к нему попадаются редко. Не обращайте внимания на эти сферы, это все артефакты патча разрешения, которые появляются только в тумане. В конце концов я нашел способ борьбы с этими летучими ушлепками. Я просто начал набирать вокруг себя по 3-4 этих тварей, а затем врубать метеоритный рой, который создает пояс из метеоритов вокруг корвуса, которые как самонаводящиеся снаряды уничтожают всех ближайших врагов. Также я нашел способ как меньше париться о том, допрыгну я или нет. Если брать посох в качестве оружия, то при прыжке во время бега, Корвус будет использовать посох в качестве точки опоры для прыжка, что позволяет прыгать мне намного дальше. Воистину, посох лучшее оружие в игре. После болот я попал в Андорию, где начинается вторая фаза переработки идей предыдущих игр о Змейных Всадниках. В обзоре на второе колдунство я помнится отмечал, что один из хабов игры сильно смахивает на локацию из какого-нибудь Индианы Джонса. Так вот, вся первая часть Андории это буквально доработанная версия того хаба, снова декорации древних храмов и множество самых разнообразных ловушек. И кажется, да, в игре точно есть проблемы с камерой, потому что множество раз наекивался вот с этими огненными ловушками очень трудно сходу определить как высоко или низко она располагается мне нужно перепрыгивать или проползать под ней Пройдя довольно интересную полосу препятствий мы встретим того самого мага Андории, рептилоида Сернана, который скажет нам, КАМЕНЬ Я НЕ ДАМ Нет, который скажет нам, что Корвус э, тоже успел подхватить хворь башки, которая в скором времени может превратить его в гендерно-нейтральное существо и отправить сраться на ветку в реддите. Но к счастью лекарь уже долгое время работает над лекарством от чумы и для его завершения ему не хватает всего лишь морского кристалла и флакона земной крови. Только вот в чем беда. Андория оказалась почти полностью разрушена кланом Диспарила и в ближайшем гашане это уже не купишь, так что придется спускаться в глубины построенного на водах Дартмайра города Ситра. И вот тут мы наконец-то возвращаемся в уже столь привычный для нас с тобой геймплей колдунств. Нам придется путешествовать по катакомбам ситров в поисках всех необходимых компонентов, а попутно дергать рычаги, собирать ключи и уничтожать сотни земноводных чудищ. И да, нам придется плавать, очень много плавать. К счастью, Рейвенам хватило ума не делать полноценный подводный уровень, так что все не настолько плохо. Но свои сложности все равно присутствуют. Иногда нам будут попадаться столь длинные водные сегменты, что Корвусу просто-напросто не будет хватать дыхания для его завершения без потери здоровья, и вот здесь нам на помощь придут алтари. Мы будем постоянно встречать их на всем протяжении игры, и они являются очередной переработкой уже привычных для нас с тобой элементов. Одни алтари дают нам броню, другие восстанавливают здоровье, разные виды маны, а другие дают буст к урону, или увеличивают объем легких корвуса, что позволяет ему очень много и долго плавать. Боссом этого уровня стал огромный рептилоид с арбалетом. И знаете, я даже да, как-то отвык, что мне недостаточно просто врубить том силы и зажать кнопку атаки. Сам пост стоит на открытой площадке и вроде вполне доступен для наших атак, только и он довольно больно шмаляет из своей пухи, так что мне пришлось искать укрытие среди разрушенных стен, чтобы прятаться от его атак и периодически долбить по нему из лука. Вернувшись к целителю, мы составляем лекарство, которое спасает рептилоида, но сука, к сожалению, оно никак не действует на нас. Поэтому лекарь отправляет нас к королеве Улья к чекрик. Прежде чем попасть в кчекрик нам придется пройти каньон и это чистой воды уровень прямиком из Звездного Десанта. Даже монстры во многом похожи на тамошних арахнитов. Сам же Улик Чекрик это, пожалуй, самый скучный уровень из всех однообразный антураж, однообразные и интересные враги, с которыми по большей степени придется сражаться при помощи дальнобойных пух. Они в этой игре очень слабо передают свой импакт. Придется очень много и нудно бегать с одного уровня на другой, дергать рычаги и уворачиваться от ядовитых ловушек, которые приходится тупо заучивать. Единственное веселье во всем этом унынии это довольно длинный сегмент платформинга со множеством ловушек. В этот раз без летающих пидр***ов, так что никто не будет мешать мне почувствовать себя отважным исследователем затерянных гробниц. Даже промежуточный босс на этом уровне… Абсолютное уныние. Огромная хрень на ножках, которая просто впитывает тонну урона. Тут даже алтарии есть для пополнения манны, и это явно дает понять нам, что на балансировку этой хрени тупо положили плохо. В конце концов, мы доберемся до королевы Улья, которая поведает нам, что в раз заразившейся чуме виноват Марколавин. Кто это? Я вообще без понятия, но Курвус не верит, что ну вот этот хрен может быть плохим, ведь вроде бы он был хорошим. Да кто такой, блять, этот Марколавин? Даже на Вики по игре нет ответа. Ладно. Королева Ули, короче, тоже сходит с ума. Убиваем ее. Кстати, да, тоже скучный босс. Открытая арена, никаких дополнительных условий для ведения боя. Ноль фас у этой стервы и даже ее атаки не вызывают никаких вопросов. Ну ок. Ок, ладно, просто надо было уклониться, хорошо, я понял. После чего мы отправляемся в облачную крепость. Путь в крепость лежит через шахты огров, и это самый богатый на дополнительные механики уровень. В качестве дешевой рабочей силы огры используют для тяжелой работы в шахтах вот этих бедолаг. Но стоит нам только ранить или убить одного из их насмотрщиков, как эти карлики начнут рабочее крестьянское восстание и будут биться с нами за свои свободы и равноправие. А еще они очень потешные. О да, наконец-то я снова могу спокойно пользоваться своим любимым посохом. К тому же, ближе к концу игры мой посох получил какой-то апгрейд, благодаря которому он стал светиться и наносить гораздо больше урон. Пройдя маленькой освободительной войной через шахты, я вышел на финишную прямую. Облачная крепость. И это снова уровень близкий к обычным колдунствам. Снова очень много бэктрекинга, поиска всякой хрени, а потом мест их применения. Но что хочу добавить, в этот раз рейвены все-таки показывают нам, где что открылось или заработало. И даже с учетом однотипности общей обстановки, я могу понять где именно, благодаря отличительным чертам дверей. Дойдя до центральной башни, мы найдем Мраколавина, и вот тут мы узнаем о происхождении чумы. Оказывается, этот дебил решил провести ритуал вознесения, который бы сделал его бессмертным, а для этого ему понадобились 7 томов силы. Но вот незадача, один из томов хранится у курвуса, а это значит, что этот кретин не смог отличить настоящий том силы от фальшивки. И именно из-за этого ритуал сорвался, а сам мир Порториса погрузился в безумие. Пиздец. Теперь нам надо обойти все сердце облачной башни и закрыть все тома силы. А это довольно интересный босс, эдакая смесь Диспарила и Коракса, он постоянно телепортируется и стреляет с самонаводящимися снарядами. На арене с ним расположен алтарь, восстанавливающий ману для применения ультимативных заклинаний, что определенно очень и очень нужно. Сам же босс работает по стандартному правилу трех, и у него одна фаза. Но по сравнению со всеми своими предшественниками это, пожалуй, лучшее, что есть в игре. This is not an end, but, but a, beginning. a beginning. The weak will die, and the strong will become enlightened. Parthoris will be purified under my ascendancy! Yes, this is it! This is the spell of ascension! Знаете, из-за голоса все сказанное им все равно тает какой-то зловечностью. Довольно часто я слышу, что второй еретик это эдакая забытая и навеки утерянная классика своего времени. Вот если бы он смог бы выжить под напором полураспада, или если бы Activision и ED Software не разосрались по поводу авторских прав на игру, то второй еретик точно был бы у нас в памяти. Знаете, я сомневаюсь. Да, без Б это хорошая игра, но ровно как и первая часть, второй геретик довольно быстро выветривается из головы. Во многом это связано с тем, что у рейвенов было очень мало времени на обстоятельную проработку концепта игры и для доведения до ума ее многих аспектов. Некоторые уровни, как например Болото, воспринимаются не более чем заглушками для увеличения ее хронометража. Но это все равно еще одна просто хорошая игра от Raven Software, которая расставляет все точки в этой длительной и запутанной истории. И как минимум мы должны уважать ее за то, что она стала эдаким полигоном для обкатки смелых идей рейвенов, чьи плоды мы смогли увидеть в их последующих проектах.